Мы знаем, да, что у Львова, Политехники галичины очень непростая финансовая ситуация. Да, так получилось, что э, на протяжении предыдущих лет команда хотела очень сильно занять высокие места, они покупали, они подписывали дорогие контракты со своими игроками. Ну и выходит, что сейчас Львов должен денег всему миру практически. Э, поэтому в любом случае Львову пришлось бы взять какой-то бюджетный вариант тренера, да, и там, варианта два было, по большому счету. Взять кого-то из э, тренеров, о, там, опытных, но тех людей, которые уже там едва-едва имеют мотивацию в украинском баскетболе что-то делать, как-то развиваться. Или взять такого бойца, там, молодого, да, как Макс Фомичев. Большинство игроков Львовской политехники вообще играли в прошлом году за… Луцкий и там еле-еле-еле прошли в плей-офф в, в восьмерку выше лиги, высшей лиги да? И сегодня э -э -э попадание во Львов, попадание в Суперлигу для каждого из них просто обязано быть шансом. Да? И э -э они не должны перебирать, да? там, кто у нас тренер. там Фомичок у нас тренер, 24 ему года или 37 ему лет. Для них это с точки зрения мотивации должно быть абсолютно индифферентно. Мне нравится то, что он на пресс-конференции сказал, что это мои ребята, мои ребята. Выглядит это, конечно, может быть немножко диковато, учитывая возраст, но в любом случае. В любом случае здорово, что такие люди, как Фомичев, да, который молодой парень, появившийся в баскетболе не как игрок, а как человек, постигавший науку баскетбола. Здорово, что такие люди у нас есть. Да. У нас вот, по сути дела, Фомичев стал в Украинской суперлиге вторым тренером. Который э, попал в баскетбол, не попал на должность главного тренера, а не как игрок. Первый Максим Михельсон в черкасских мавпах. Витископ видео.